Я немного приболел, поэтому буду иногда говорить в нос. Что таит за собой эта черная комната? Что таит за собой эта местность? Ходят слухи, что это черная комната. Да и сама местность является убежищем некого мясного. Кто такой мясной? Я не знаю. Вообще мясного не существует. Хотя, кто знает? Глаза по руководству в стиме данной игры, я наткнулся о некой истории о зубном... <coughs> Мясном. Да, я знаю, кто такой мясной. Вчера у него один килограмм куриных ножек купил. А вообще, сейчас я вам о нем расскажу. Историю о нем расскажу кратко. Главный герой получил сообщение от какого-то человека. Этот человек играл в Горельсмод, ему наскучило, он начал бегать по карте и тут это. Главный герой не поверил ему и решил проверить. Ну, в общем. ГГ не будет. М? Про Горельсмод ходит куча разных страшилок. Наблюдатель, Тени в воде, мясной. Насчет Теней в воде говорил в этом видео, скажу еще раз. Это баг старой версии Гаррисмона. Я помню, когда я играл на пиратке на каком-то сервере. Да, на некоторых пиратках можно играть на серверах. То у меня случился этот баг. А вообще, самая страшная легенда в этой игре, это легенда о, о моей спонсорской подписки. Не буду говорить про нее, просто оформите и узнайте, что там. Короче, у велика глаза страхи... У Страха Велик э, Глаз У Страха Велик... Ну, короче, вы поняли Играете, мясного снова не существует